Однажды на Луне родился необычный малыш И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей Йо -йо -йо. всем респект, братва, с вами Родион 120 Гигабайт А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем так, игру я запустил. И э, я просто чтобы настроить, что там 4К, да, поставить и так далее. И я вам могу сказать, что э, готовьтесь. Готовьтесь, потому что эра будет наркотики ежедневной, каждодневной принимаемые, которые я, кстати, осуждаю, но при этом у нас монетизацию уже э, отрубили. Наркотики, наркотики, наркотики, наркотики, наркотики, наркотики! Наркотики! Простите, я в порядке! Я в порядке! Зачем ты это пишешь? Чтобы он прочитал, и перевел? Кто, что? А? Если он переведет шутку на меня, я тебя окушу. Так, подожди, подожди. Мараюр когда замуж, когда дети, когда внуки, когда Александр ПО, когда Александр ПО выходит замуж, наконец, сразу я замуж выхожу. Причем замуж, не женюсь, а замуж выйду. Сразу после Александра ПО. Вот настолько я не уверен, что этого никогда не случится. Бич! Я в порядке. Ой, блядь, Артем, хватит орать, нахуй. Ааа! Возраст, это возраст, это возраст. Да бля! Yeah. <свят> Smoke weed Оформляем <every> <свят> кин. <свят> <свят> <свят> что там выпало? Так, ребята, козы в чатик, жестко ставим для Пауля. Этот минус самый лучший, только, сука, очень тихий. Одна минута рэпа для вас. Я люблю очень сильно ананас. Твоя мамка любит очень сильно анус. Эй, ёпта, блядь, блядь. А теперь еще одна, блядь, конечно же. Рулетка, ну-ка, давай, сука, нахуй, быстро, нахуй, блядь, блядь, блядь, блядь. Что там выпало? Спеть песню на гитаре про донатера, но это нужно делать чуть попозже, сука, нахуй, ёу. Твоя мама любит очень сильно со мной в эту игру, блять, играть, если я проиграю ее в очко. А, а, а, а, Сколько там надо? Одну минуту, бля, я не могу, я не могу. Так, подожди, я рэпер. Это самый классный рэп, а где же звук ты, сука, нахуй? Я же ставил где-то, блядь, погромче, нахуй, ёпта, блядь. А где же это было, нахуй? Я, блядь, сука, нахуй не помню. Эй, твоя мамка любит член, твоя мамка любит член. А вот мьюзик волум тут, но уже конец Рыбчанского настал. Так что спасибо, нахуй, за донат, ребята, козы в чатик ставим, сука. Если ты не ебана давай поставь, ублюдок, на. Нахуй, если ты тогда не ставишь. Ну а если ты поставил, молодец хороший, мама у тебя красивая женщина великолепная. Паша Пауль Задонатил Он хороший. Аккорд плохой был, который был третий Спасибо, Паша, народ! Это тоже не подходит аккорд Да и хуй с ним я хуёвый и импровизатор А Паша хороший, великолепный аннатор Ой, блядь, ой, блядь Так, сейчас вот здесь надо прыгнуть по-отцовски, смотри, отцовский прыжок А, жесткий респект за донат! Ха-ха-ха-ха! Ну, ребята, козы чатик! теперь вот таким голосом, а что делать? А гусарский ус ребята, козы в чатик, Козы в чатик, And I do not know how to do that, but I do not know Минута-то прошла? Минута прошла или не прошла, а ты не уверен, если самодюсь самолюбика. Это самолющика, Так! Все, все хорошо. Все снова хорошо, пацаны. Соски! Тереблю без. Ладно, теперь на работу огруднее. о блядь. Соски тереби теперь только рулетка у нас. А то смысл там. Это вот там находится, если я и так тереблю. Жесткий респект за донат Настя, спасибо большое, ну конечно, рулетку сразу покрутить. Раз тебя люди ждут. Тихо, тихо. Ну что там, шо там? Спасибо большое, Настя, 40 рублей. башка скружился. Возраст, это возраст не тот уже, развлекать вас. Да куда? Нет, а что надо сделать с морковкой? Чтобы ее зачитали! Нет! Ой, блядь! Ай! Да как я умудрился туда упасть? Кто спиздил мой скилл? Кто-то из вас его спиздил? Жёсткий респект за донат! Золотая ну конечно, сейчас танец с Фортнайт выпадет, блядь <с> Сейчас танец из Фортнайт выпадет, который я только добавил Похвалить Петю, слава богу А где Петя, блядь, я его как то выкинул Подожди Петя, тебя опять хвалить заставляют Вы не знаете, но Петя на самом деле очень чуткий Он меня слушает всегда и никогда не перебивает Замечательный человек э -э Ну не человек, но вы поняли Хороший очень, но очень хороший Петя, ты хороший и всегда меня выслушать, если у меня какие-то проблемы, да, Петя? <смех> ну что там будет? кулям знуть? Там нет этого варианта. А, есть. <смех> О, бля, красавчик! Красавчик! Анекдот. Слушайте. Короче, значит, в семье родился сын. Да, он там подрос, когда до 6 лет, ему исполнилось 6 лет. Он, э а че страдай? Уже просто донатишь мне, смыть деньги. Просто так. Александра. Деньги. Просто так от тебя только что прилетели. Ты понимаешь, ты мне просто так задонатил. Александра! Спасибо тебе большое. Для Александры тоже куча часть. Сердечки поставь. Чем бы и нет? Я люблю деньги от Александра очень сильно. Они, они знаешь, они вот как будто мне в долларах задонатили. 55 баксов, как будто бы, а не рублей. Я только что получил. Вот настолько мне сейчас классно. Настолько мне сейчас здорово. Спасибо тебе за осрань, что ты там помог. Так вот, анекдот, значит. А, а, мальчик. А, вот этот вот э, начал желать спокойной ночи своим родным. Да, он говорит там: раз там, э, спокойной ночи, дедушкой, И хуяк на следующий день дедушка умирает. Да, потом он такой, типа, спокойной ночи, бабушка. И хуяк на следующий день бабушка умирает. В семье там же мама с папой остались уже такие, типа, очкуют, типа, батя вообще очкует, пиздец. И сынок такой ему на следующий день говорит: Спокойной ночи, папа. Батя там весь в холодном поту, короче, ложится, не спит весь день, короче. У него просто мандраж, он боится, блять, у меня сынок какой-то демон, блять. И все умирают на следующий день, просто как он пожелает им спокойной ночи. Я, короче, сегодня не буду спать. Мне надо просто продержаться весь этот целый день. То есть он идет на работу весь не спавший. Значит там, сидит, охеревает, короче. Такой просто такой, бля, бля, короче, блять. ну надо выдержать, надо просто продержаться один день. Надо просто продержаться один день. Короче, весь э, заебанный не выспавшийся приходит, короче, с седыми волосами уже практически домой. И такой, типа, дорогая, я устал вообще, господи. Это самое какого... Ты как? И она такая, господи, ты устал, ты устал! У меня тут вообще, между прочим, почтальон умер на пороге. Ааа! Иди! Вот как здорово! Ай ты, ногушка! садится на шипы прям как десыниц, очень медленно. Аккуратно, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, подожди, тихо, аккуратно. А... <Public H> <зроб> тихо, тихо, Ну ПОЧТИ! ПЕТЯ! ИГРАЙ НОРМАЛЬНО! Я НЕ МОГУ, ТЫ ИГРАЙ НОРМАЛЬНО! ТЕБЯ ЗАЧЕМ ПОСАДИТЬ НА КОЛЕНИ? Везде ты решение. что не. Я ору, я вообще не ору. ДА КУДА! <avocadogroansFormation> я никогда в жизни не орал на стримах. Это не я ору, у тебя там что-то другое происходит. Тимадера, погнали нахуй! Подожди! ай ай ай ай ай ай ай ай а морковка где? Сзади где-то, сто пудов. Сто пудов она здесь. Серьезно? Вспугались? <главное> <главное> <главное> Страшно, сука. Блять. Издам ему горло сегодня, ребят. Ты нормальный? Какой глупый вопрос. Не надо запрыгивать с ней, он не может меня толкнуть. О, ебать, МЛХ! А, а, а. Тихо. Нет. Это опасность. А, а, а! Живой, сука, соси. А! просто взял. Низкополигональная графика студента-аниматора второго курса. Великолепная графика, я считаю. Великолепная. Графика отличная в игре, ты шо? Я такой не нарисую, например. Ты видел, как я рисую? Ты видел моего котика? Великолепного, идеального, лучшего. Ну где мой котик, блядь? Где мой кот? смотреть они будут нас смотреть я не буду смотреть а блять танки не норм тема марк нет нет тебе и кс норм тема мы тебя когда-нибудь нормальные игры научим играть когда-нибудь научим например вот в такие Смотри, вот игры нормальные, а ты там танки, КС, вот, блядь, живая классика практически. Магры, блядь. <репот> <репот> <репот> Это смерть, пацаны. э <свистит> э Изи, и изи и изи, изи, изи Просто батька нам! <свистит> Бля, ну это же просто невозможно, блядь! Вы чё, гоните что ли? <свистит> а это какая-то Бля, О -о -о -о -о! <с toys> это нереально, да ты затрахал. <serinate municipality articulatory> Субтитры say. А.